Меры предосторожности? Не взрывай боеголовка стоя рядом с ней. Я не шучу. Вам надо отыскать на фабрике сыворотку. Используем как вакцину. У них должен быть ее запас. Давай подготовим ракету, а затем найдем сыворотку. Куда я попал? В кино про шпионов? Ребята, вы нас всех тут угробите. Всем доброго времени суток, друзья. Меня зовут Валерий, и мы продолжаем с вами проходить Far Cry 1. Итак, а. Дуэл. Так, у нас нет задания. В принципе, дуэл озвучил какое-то задание. Сначала вот. Ты. Ну ладно. Хорошо. Это последнее. После так, этого вай. мы валим отсюда. Войти внутрь. А ты, Джек, зачисти территорию и вызовели. Окей. Так, уже, уже, уже шмаляют, уже шмаляют. Так. Вон там! На гости. Ладно, сосредоточимся на. На наемниках. Мне кажется, что вот эту винтовку, вот эту винтовку, э прицел гуляет сильнее, чем на ПГшке Почему-то мне так кажется. Это слож сложнее, сложнее прицелиться. Марин, в шлеме. Но это не беда, <смех> в принципе Так, ладно, тут камешек есть Я думаю, сейчас подбегу к нему Жизнь у меня восстановилась после прошлой серии Потому что э -э Мы прошли до сюда С маленьким количеством хп Но хорошо что оно восстанавливается Давайте вы где Ага, вижу тебя. Вот почему то Вот реально мне кажется что так, а ну-ка, а попробуем, короче Так, а попробуем, короче, сейчас ПГ-шку А патроны, интересно Да, патроны одни и те же, в принципе, да? Джек, осторожней! Вот ты смотри, видишь? У пг в принципе, меньше раз... Ну, ш... шагает <с> Как это назвать, короче Это движение Так, есть еще Кто-то где-то Поэтому я думаю на дальнее расстояние проще с ПГшки будет стрелять Чем с этой футуристической винтовки И думаю вообще как бы Вообще если патроны видишь одинаковые Я думаю взять обратно ППшку Вот Потому что, я думаю, мне вот этого ПГ хватит за глаза. Так, окей, мы вроде как зачистили, я надеюсь. Вроде как больше здесь никого нет. Так, э, войти внутрь и вызовите лифт. Дуло сказал, что здесь где-то есть э, анти. Антисыворотка, короче. Ее тоже нужно найти перед тем, как взорвать к чертовой матери здесь все. Лёха! вон ублюдок, а? Ко ко колеса пробиты. леха так, жестко как жестко как-то меня это сейчас вынес так аптечки здесь есть Есть аптечка нет больше никого пулемет кстати выписали мне короче еще еще в первой серии когда только начали проходить far cry под первой серии вы писали, короче, в комментах, что э -э, есть момент в игре, очень хардовый, какой-то с пулеметом. Какой-то, короче, с пулеметом, вот э -э, момент в игре. И, типа, немногие... Немногие там выжили. Немногие прошли этот Момент на харде. И я вот думаю, не тот ли это момент, короче, вот который был на болотах с этим на машине. Если да, то, не знаю, мне просто интересно, напишите в комментах. Правильно я думаю или нет. Смогли мы пройти то место или нет. Так, чё она, она, она уже про... оп Скоростная, я блядь. Все, Джек, она здесь. Спускайтесь. Всё, спускаемся, спускаемся. Давай, наверное, сохраночку. Ой! А в смысле? А у нас... А у нас взрывчатка уехала! Эээ! Ебьте мать! взрывчатка! Следующая дверь закрыта. Ты должен найти способ открыть её и дать Вэл пройти в другой отсек. Открыть его ворота, чтобы мог проехать прогрузчик. А прогрузчик-то уехал! А прогрузчик-прогрузчик уехал! Я не знаю, Может это... Сработает там? А ещё и сохранка прошла. А ещё шикарно. Готово? Ладно, посмотрим, может, это он появится. Чё за дичь? Так, так, так, так. Там, короче, этот в шлеме бегает. Я думаю, вот так вот сделать. Бляха, а он тут пробивной. Он в шлеме. Вон там! Да ты там не тявкай, ну... Ты за погрузчиком съезди обратно наверх. Где-то еще шлендуют. Как вариант, я думаю, наверху. Сейчас будут вот с той скорострельной ППшки бляха, бляха, бляха, бляха, бляха Твою мать Это не есть хорошо Не вовремя перезаряжаться там начал, короче Мне нужна эта аптечка Так я всех здесь загасил или еще есть? А, у меня кончилось. Здесь по-любому где-то должна быть аптека. Можно по-любому захилиться, потому что это не дело. Разгоняем, короче, наверх, посмотрим. А здесь кнопки нет. наверное, наверное, отдельно, отдельно где-то управляется лифт. Аптечка... Отлично. У доктора аптечка выпала. И то не полностью, смотри, меня восстановило. Ну, хотя бы что-то. В принципе, э -э тихо, спокойно, никого не вижу больше. Видел? Понятно. Открывается, значит, с той, с... с той стороны. Ничего не заметил. Фу, Фу, произошло. Так, готов. Он пропал. Они могут выбежать он стоит той двери, если что. Стоп, Бляха, я его не убил, да? Где он? Это что такое? <связь> он, put... он пытался залезть, что ли? Или чё это он там? О, так, как минимум двое. Да я, хрень? Ты видал, сколько надо патронов Куда в него? Я тебя, Охренеть у него броня. жесткая. Ну давай, желторотик. Бляха. Мы его потеряли. Мне главное, чтоб оттуда не прошли. <связывая> так, так, так, так, быстро, быстро перезарядка. <связывая> Ай-яй-яй! Опасно, когда они, короче, выбегают <связывая> прям притык к тебе. Так, ну все, они закончились. В принципе, цок они я больше не слышу. Можно фонарик, наверное, включить. Так, аптечка еще одна. Отлично. Патрончики. Погоди, а нету здесь этой ппшки-то, Это что? Не то. Ладно. Я на таком расстоянии его загрохал. Так, открывание, наверное, дверей. Наверное, он там. Мне главное, чтобы бак вот этот не помешал сейчас приехать в Эл, короче, на этом. На погрузчике. У нас погрузчик куда-то испарился, короче. Молодец, Джек. Ты почти на месте. Ну-ка. Чё, она едет? О, вроде. Наверное, сгоняла на лифте наверх. Да, едет, смотри. Видать, короче, сгоняла наверх, пока я тут кромсал этих людишек. Она сгоняла наверх за погрузчиком. Давай, давай. Я тебя тут прикрою. Я ж не ты, я тебя прикрою. Да лок, ты сама откроешь что? Молодец. Окей, Джек, осталось последнее. Тебе нужно открыть дверь в камеру с мутагеном. Окей. Дверь в камеру с мутагеном. Ты ничего там не видишь? Угу. Опа, со счетами, ты прикинь? Вон там! Сейчас для тебя уже пуля подписана. А вот это что-то... А, нет, Джек, мы, мы... Мы видели, мы видели чуваков со счетами. Леха! я я я я я я я я я я я я я короче меня сейчас загасит достань их так здесь наверное вход может пойти э -э дробаш я думаю нам поможет Еще сейчас получишь! Гранатка. <Charlotte> Same, а гранатка? Да, да. нихера Джек, не работает. <ako> <literature>. Захотелось. Не, не, что-то с нихера не работает. Блях, они еще граната. Опа, опа, граната! Вон, Вон и пихали, короче, этих. У меня шнус. Просто, мне, когда начинается трэш, у меня начинает чесаться нос. Это, Это к тому, что я огребу, короче. Отлично, это что-то взрывается да Та там. держись у нас кто-то на хвосте отлично за местностью. ну вылазь они еще тоже хитро жопы короче они не пойдут Отлично, так Еще кто-то есть? Ну-ка Все? Ух <клёх> Запарные моменты начались запарные Так, двери закрыты Окей, этот газ лучше не вдыхать, я так понимаю, да? Так, а здесь что у нас? Это не открыть. Это не открыть. Окей. Потом можно открыть это. Да. Окей, так, аптечка тут всякая. Окей, окей. А, у меня полный банкоплект, прикинь. Нормуль. Ну чё, где деда там, подруга? Ну как, как ты выглядишь в рентгеновском цвете? Ты там, кстати, поаккуратнее бы ехала, а то у тебя же все-таки ядерная нам взрывчатка. Нам надо найти сыворотку. Что это за место? Проводил третью стадию своих экспериментов. Третью. Он так сильно торопил события, что стал использовать в качестве материала для оптов живых существ. Вкалывал в них Траген сыворотку. У них были планы создавать Трагенов из зародышей. Охренеть. Дойл, мы в лаборатории. Окей. Время колоть сыворотку. Зайдите красный контейнер с эмблемой из трех колец. В чем дело? Не люблю уколы. Думаю, из тебя выйдет прелестная мутанша. В Бывало и хуже. Идем. Well, давай, давай, Джек! Давай, давай, давай, давай. как они друг друга, короче, в колоду. Прикрой меня, пока я буду активировать заряд. Кололи сыворотку прям романтик, мать его. Поторопитесь. У нас посетителей. Их немало. Тихо-тихо. Да, да в смысле я в стену попадаю, что ли? Сдохни, да. Да. Что да. За да. Отлично. Я надеюсь, она долго ковыряться там не будет. Что что ты зашло? ты же у нас супер хакер, да, был? Леха. бесшумный Как идет процесс? Э, а? а? как идет процесс, а? Ну-ка, а не отвечаем-то? Что, что творится? Ой, что творится? Лично? Лично? Ну, Вэлл, ну давай быстрее, но ну. У меня патроны-то не бесконечные, но... Ну. Бляха, еще и сигнализация заработала, ты прикинь, мать его! Ща попрут, наверное, ща попрут! Ну что ты там, ну, ёпта! Открывайся! Открывай ты эту дверь А чё, не закончились? Или они сейчас прибегут? Или это затишье перед бурей, мать вот Что ты там? Ты чё стоишь-то? Э, подруга Чё не ковыряем? Чё стоим? Здесь становится жарко, Вэл Поднажми Да, Вэл, давай, тут жарко Леха! Они прямо перед нами! Да я вижу, мать его! Бляха!